Мнется, блядь, видал как? Сошел? не был не Не был? А? Ну да. Хуя там нету. Слушай, хлеб на месте, понял? И гусеница там сидит одна. Откуда то Она, наверное, под водой залезла. У тебя? <смех> Даже у тебя роста не хватает достать его. разок что-то пиздануло и все наверное к тебе ушел видел Бобрый, но стоит чебак видать здесь Ебано, в рот, сука, он дернул. В конце это знаешь, так натяжечку натяжку потом так ослабил. Я думал, все, он чикс еще раз. Давай, красавчик, давай. Но эта плотва так клюет. Слабенько. Раскушивает. Хули там же одет винегрет. Ой, сука, а. Сейчас еще въебет. Давай, давай. С тебя вот так подтянем чуть-чуть. Окунь? Да. Ты что то про окуня Коголымского говорил? Да. <смех> Грамм на 300, да? Меньше? А здесь хуйня какая-то. Я даже ради такого на перерез пойду окуня давай палочкой вот ну, нормально окон таких бы тоже заебись было и отломал Заглотил заебись, да? Акунетик. Uh -huh он, может, давно там был? Ёб твою мать. Стоять, блять. Ну? Плотва. И отпугивает, да, походу, стоит? Ёб твою мать. Иди сюда, нахуй. Ряпчик Настя. Три ручейника нашел. Во бля. Биологи ебаные. Нембуя, бля. Охуеть там какая-то хуйня была. Ты его чувствовал? Где моя ручка, ебаная? Опять отвалилась, сука. А чё и надо бы? Опять не погнулось, прикинь? Нет, погнулось. Трубу вытаскивать надо. Один осик то а он зеленый. Я думал он красный. Укололся и ушел куда дальше. О, дал только закинул нахуй. Вот теперь червей надо поменять. Тут ни одного не осталось нахуй. Ты ничего не Клюнула рыба, отломался носик нахуй и поплыла дальше клевать. Постаралась. Эй, поплавок, сука, уплыл. Брать. Видишь, я же тебе говорил, будет. Ты в галошах успеешь поймать своих? Да. Солнце уже заебись, двинулось. Нихуя зацеп, блядь, смотри, а. И что-то попало же. Подожди, а ты в болотниках не зайдешь? Это вторая ромкина уточка. Ну клюнуло же. Ты же видел? Он завел, походу, вторым крючком. А как сделать? Ну-ка, стой. Один крючок вообще-то был. Грузом, походу, зацепился. Ну, пошел елец. Видать, поклевка вечерняя поперла, да? Я говорю, часов 6 начинает уже хуясь. Елец, да? Ну, желтенькие глазки. Блять, ногам как заебись стал. Дернул что-то. Ах ты, сука, ты кто такой? Иди сюда. Елец. Елечик, блядь. Не, елец. Ельцов-то я знаю их. А, видишь глаза? Елец. Ой, я же говорю, елец пошел.